Добрый вечер. Продолжаем э, исправлять косяки пикбайка TTR 125. Игбис. Сегодня мы займемся восстановлением крепления защиты двигателя картеру коробки. Проблема в том, что нижнее отверстие вот я приложил защиту. Покажу. Вот задние отверстия здесь вот в картере коробки снизу они разбиты и родные штатные винты на 8 у них болтаются вот эти отверстия 2 поэтому защита не держится что нужно сделать я предполагаю нарезать там резьбу на 9 и вернуть болты на 9 которые я заказал Сейчас я покажу вот сегодня я заказал у токаря такие вот болты на 9 шаг резьбы 125 попросил метчики под эти болты вороток и соответственно сейчас я попробую нарезать резьбу под эти болты попробуем измерить глубину отверстий где-то два с половиной сантиметра сейчас мы измерим это линейкой да, даже три сантиметра три сантиметра мы смело можем мечиком заходить фактически это вся резьба метчика. даже глубже сейчас я попробую нарезать посмотрим что из этого получится высверливать ничего не стал так как думаю что и так должно все зайти ну, удивительно но у меня получилось с первого раза все это дело нормально зашло и стало нарезаться вот так это происходит я уже вытаскивал вытряхивал опилки. Сейчас заворачиваю к второму кругу Вот он у нас там. Сколько я уже вернул. Можно еще сантиметр-полтора вернуть. Ну так происходит этот процесс. Ну вот я закончил все у меня получилось закрепил защиту вот этими двумя болтами на 9 сверху тоже через стулочку поэтому сейчас в принципе защита стоит на месте и проблема с ее отсутствием я решил вот таким способом Надеюсь, кому-то это пригодится. Ну все, счастливо. Спасибо за внимание.